Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада вас видеть. И сейчас имею великое желание рассказать вам о нечто очень серьезном, о нечто очень важном для всех людей, которые занимаются бизнесом и желают заниматься бизнесом через интернет. Вот вы знаете, ой, давайте познакомимся. Меня зовут Людмила. И я много лет уже занимаюсь сетевым маркетингом. Вы знаете, я была успешным совершенно бизнесменом. Я абсолютно умела и понимала, как общаться с людьми. Но вот пришло новое время. И я понимаю, что свой бизнес, свой бизнес надо срочно перевести, перевести в интернет. Конечно же, сразу же я встретила много серьезнейших вопросов, на которых я не имела никаких ответов. И когда я заходила к дядьке Гуглу, Конечно, он давал мне ссылки. Конечно, этот дядька посылал меня к фильмам, к видео, снятым специалистам, но я там ничего не понимала. И вот я совершенно случайно попала на такое себе десятидневное обучение людей, которые занимаются сетевым бизнесом и которые хотят перевести свой бизнес в интернет. И тогда я познакомилась с Виктором Пандалетом. Вы что-нибудь слышали о нем? Я думаю, что многие уже слышали. А кто не слышал, запомните имя. Потому что это та звезда, которая всходит на небосклоне. Та звездочка, который, зная уже много, вложив в себя огромные миллионы долларов на обучение, бесплатно делится своими наработками, своим опытом, своим знаниями, я первый раз услышала и поняла, как же нужно заполнять страничку. Я никогда не делала страничку. Кому-то может показаться очень смешно, а мне вот нет. Потому что мне надо было заполнить эту страничку. Мои дорогие, какой контент должен быть? Когда писать? Что писать? Что не писать? Какими словами угощать всех, кто входит на нашу страничку? Какими словами их придержать на этой страничке? Как увеличить приход новых людей к себе на страничку и в ваш бизнес? Вот все-все это за, дни, за 10 дней я услышала у Виктора Бандалета. А знаете еще, что я хочу вам сказать? Вот такого долготерпения, как у этого человека, я не встречала ни у одного тренера. Вот я задаю ему детские вопросы, а он говорит... «Давайте будем разбираться». И мне это так приятно, что он начинает с ОЗО, что он не взлетел высоко над всеми и не понимает, как это, когда только-только придешь в бизнес. И вас всех приглашаю к этому человеку. Найдите его. Он сколько скоро будет проводить... Очень серьезный интенсив с 17 и 18 числа. Мои дорогие, постарайтесь попасть к нему. Запишитесь, послушайте. Вы увидите, узнаете и примените много-много нового, что поможет вам стать успешным. Я тоже на это надеюсь. Я тоже на это рассчитываю. И желаю успеху нашему Виктору Пандолету. Всего вам доброго. До встречи на новом интенсиве Виктора Бандалета.